Я думаю, ты в курсе всей ситуации о том, что сейчас творится в трендах или же по-другому топах русского ютуба, о том, что на первых строчках стоят какие-то непонятные индусские песни, какие-то видео и так далее. На самом деле это все фигня. Я недавно посмотрел, какие видео смотрят пользователи на ютубе чаще всего и пришел к такому общему знаменателю, что есть определенные темы, которые люди готовы пересматривать снова и снова и в эту самую тему попадает видео, в которых пользователи, блогеры рассказывают о том, что установлено на их айфонах, например, на их компьютерах, возможно, часах, если это умные часы и так далее. Я уже делал подобное видео летом 2016 года, но пересмотрев его недавно, я понял, насколько же тупо оно было снято, смонтировано и так далее, поэтому сегодня я решил сделать ремейк этого самого ролика и рассказать тебе и твоим друзьям о действительно годных и полезных приложениях после просмотра этого самого ролика, который ты обязательно установишь на свой айфончик. Привет. Ты смотришь канал Apple Finder, устраивайся поудобнее, погнали! Начнем с тобой с самой забавной части видео и я расскажу тебе сколько же рабочих столов на моем iPhone. давай посчитаем вместе, раз, два, три, хотя в принципе тебе и твоим друзьям это будет неинтересно, но мало ли кто-то спросит, типа, а почему ты не показал первый рабочий стол, да потому что это шторка с виджетами и здесь по сути ничего интересного ты не увидишь. Первый ряд иконок на первом рабочем столе, не самый интересный, это банальные простые приложения, которые я использую постольку поскольку фотокалендарь, заметки и камеры и чаще всего мне нужно использовать заметки и календарь опять же планирует свой день сценарий там набросать описание к ролику и так далее в принципе все стандартно далее идет набор приложений специально для ютубера это приложение ютикаунт студия и собственно стандартный клиент ютуба который в последнее время особенно на ифончиках работает крайне хреново но приложение э, студия оно мне нравится здесь можно отслеживать статистику по роликам опять же лайки дизлайки время удержания аудитории и так далее и youtube это приложение, которое по большей части я использую, когда какие-либо авторы заказывают у меня рекламу, чтобы отсмотреть, а, точнее отследить прирост, опять же подписки, чтобы потом а, выслать все данные, опять же отчет клиенту, который у меня заказывал рекламу. Приложение, которое я настоятельно рекомендую тебе скачать это Photomaps, это приложение, вот оно вот здесь вот рядом с инстаграмчиком стоит, с помощью этого самого приложения ты можешь решать какие-либо задачи по математике и что самое удивительное, я учу школе, я с помощью него иногда решаю примеры, которые я не могу понять. Полностью в программе также показывается описание того, как нужно решить пример. Но и это самое приложение может помочь также учащимся в вузах, каких-либо институтах, потому что оно способно решать, ты не поверишь, какие-либо задачи, которые преподают в университете. Это, блин, действительно прикольно. Про приложение с иконкой бумажного самолетика, именно почтовый клиент Spark, я думаю, тебе рассказывать не нужно, потому что ты просто обязан знать это приложение. Если нет, то это просто изумительная программа, которая поможет тебе с легкостью работать с почтой, если ты ее не любишь, конечно же, и Приложение на самом деле действительно простое, оно работает намного лучше, чем стандартное приложение почты на iPhone и на маке в том числе. Яндекс-переводчик тоже интересное приложение, я думаю, ты просто обязан также его знать, как и почтовый клиент Spark, просто потому что Яндекс переводит тексты, какие-то определенные связанные по смыслу приложения, в несколько раз лучше, чем тот же Google Переводчик. Кассета это программа, с помощью которой я слушаю музыку и скачиваю ее в офлайн и социальной сети ВКонтакте, и некоторые могут сказать типа, слушай, но Apple же Music есть, ты же, тем более, яблочник, ты просто обязан пользоваться этим стриминговым сервисом, потому что там тоже можно загружать музыку и слушать ее в офлайне без интернета на твоем iPhone или iPad, Да, чуваки, я с вами согласен. Но, например, вконтакте есть та музыка, которой в iTunes или даже в Apple Music по тем или иным причинам нет. Приложение от информационного источника о технологиях Apple в целом MacDigger, это довольно классная программа, с помощью которой я, по сути, и создаю свои ролики, но, опять же, Некоторые темы могу брать из этого самого приложения, из этого ресурса, другие какие-то находить, опять же, на других источниках, но приложение организовано крайне интересно, крайне просто, можно, например, шрифт увеличивать, если это так необходимо, поделиться ссылкой на ту или иную статью со своими друзьями и родственниками, ну или же просто скопировать ее, или отложить в список чтения, чтобы потом впоследствии прочитать ее в офлайн, как мне кажется, довольно прикольно. Вебмани и Google Chrome думаю, что в представлении об использовании этих приложений, для чего они нужны, я думаю, ты не нуждаешься. Программа Foodmap действительно годное приложение, которым я пользуюсь постольку поскольку, например, когда мне нужно с девушкой сходить в кафе или ресторан, ну и то же самое сделать с друзьями. Знаю, что у данной программы существует огромное количество аналогов, но именно через это самое приложение ты можешь с легкостью найти то или иное интересующее тебя кафе или же заведение, где ты хочешь потрапезничать, и также, не отходя далеко от кассы, внутри при. Приложение ты можешь проложить маршрут до того или иного кафе или опять же ресторана от своей геопозиции и таким образом с помощью Google Cart, кстати на этих самых картах и основывается работа приложения, ты можешь добраться до заведения быстро, просто, а главное безопасно и это немаловажно. Тут даже отзывы довольно-таки забавно отслеживаете, ведь рейтинг того или иного заведения указывается по выражению лица смайлика эмодзи, что, как по мне, довольно-таки прикольно и как минимум необычно. Но если shit happens, как говорится, и тебе в суп, например, подбросили таракана, и ты не хочешь оставлять это просто так без внимания, то, поставив в приложение тому или иному заведению самую негативную отметку, ты можешь с легкостью поджаловаться, написать свое обращение в Роспотребнадзор, чтобы профессионалы поставили негодяев, которые хотели угробить тебя на место. Слушай, не знаю как тебе, но лично мне, мои друзья и родственники уже не раз сказали огромное спасибо за то, что я им посоветовал это действительно необычное, удобное и бесплатное приложение на iPhone и Android. И с помощью которого ты можешь с легкостью найти подходящее для себя заведение, чтобы безопасно оттрапезничать и не получить какую-нибудь болезнь, к примеру. Слушай, ну и тебе я также рекомендую скачать это приложение, конечно же. Обязательно пригодится, точно тебе говорю. Ссылочка в описании. Второй рабочий стол у меня примерно так же начинается, как и первый, но только за исключением приложения у меня расположены верхние строчки папки. Это дополнение, утилиты, фотографии, игры. И в принципе в дополнениях вся стандартная шняга от Apple в утилитах особо тоже не ничего интересного нет, разве что могу посоветовать тебе приложение Downloader, если вы не удалили еще из App Store. Напомню, что это утилита, с помощью которой ты можешь загружать какие-либо файлы, в том числе фото, видео, музыку на свой iPhone или iPad. Для iPad, кстати, тоже такое приложение есть. Ну и метро, если ты живешь в большом городе и еще не выучил там схемку, например, ты живешь в Москве, в Киеве, в Минске, а там метро, ну, сам понимаешь, там нужно каждый раз ориентироваться и так далее. Хотя я не помню, честно говоря, когда я даже последний раз открывал это самое приложение в папке в фотографиях у меня тоже особо ничего интересного нет, большое количество фоторедакторов, опять же, какой-то фигни непонятный. Могу посоветовать тебе приложение Retouch, это платная, к сожалению, программа, но за все хорошее, друг мой, рано или поздно приходится платить. Программа для того, чтобы удалять какие-нибудь ненужные объекты на фотках, работает вообще безотказно, то есть исполняет все как надо. Да-да, это фоторедактор, с помощью которого ты сможешь делать эффект баке, как на самом последнем iPhone 7 Plus, то есть размытый задник там и все все такое. И приложение Facetune, наверное. И это программа, опять же, редактор для того, чтобы подредактировать личико, редактор для того, чтобы подредактировать, неважно. И приложение Microsoft Pix, это интеллектуальная типа камера от Microsoft, которая настраивает баланс белого, резкость, уменьшает шумы при создании снимка в ночное время суток и так далее. Кто бы мог подумать? Я говорил, что играть на айфонах и на айпэдах, ну на айпэдах ладно, фиг с ним, там еще хоть что-то можно делать. В Blitz, например, зарубиться или что-нибудь еще но играть на айфонах это как по мне опять же полное извращение проще купить пика или же плойку за ну сколько они там стоят короче и нормально наслаждаться эксклюзивами теми же и так далее но из игры у меня здесь всего две игрушки это хамелеон и тап тап dash это программы с помощью которых можно тупо убить время если вам ну некуда его банально использовать приложение файл хаб подойдет для тех кто по большей части работает с различными zip архивами документами и так далее. И вообще, на самом деле, универсальное приложение есть про версии бесплатные, и они практически ничем не отличаются. Ну вот, например, у меня здесь есть архив с фотографиями типа Samsung Galaxy S8, стоковые обои, но на самом деле здесь обои такие говяны, что не кажется, что это стоковые по качеству. Он ну, на самом деле реально стоковые, реально крутые обои, такие четкие, качественные, что прям я не знаю. Ну и, соответственно, большое количество файлов поддерживает эта программа, которые невозможно, например, скачать на i iPhone тот же. И, кстати, для скачивания тех или иных файлов, опять же тип архивов, я рекомендую использовать браузер от Google Chrome. Приложение Rambler Casa пользуюсь им исключительно на выходных, когда нужно сходить в киношечку, билеты купить. И что самое интересное, с помощью этого самого приложения можно оплатить билеты через Apple Pay на айфоне. Это чертовски удобно. Я, кстати, вот хочу сходить на Форсаж 8 и время первых. И если этот ролик у нас выйдет с вами в среду, то считай, друг мой, что я на него уже сходил. Приложение Пеперско, опять же, рассказывал про него на канале. Это программа, откуда я по большей части беру свои обои. И, кстати, напиши в комментариях, если ты хочешь, чтобы я сделал ролик полный, рассказал обо всех своих источниках, откуда я беру такие красивые обои, например, как вот эта вот картинка нашей родной планеты Земля, которая стоит у меня на айфоне. Мне кажется, что это будет интересно. Осталась тоже довольно забавная программа, и если, например, тебе хочется, чтобы какое-то событие наступило поскорее, ты прям дни до него считаешь, чтобы считанные часы так и тикали, чтобы ты это все видел, то с помощью этого приложения ты можешь сделать это. И, например, я считаю, сколько дней остается до лета, всего лишь 39 дней, где скоро в ВВТЦ, там, 2017, а S11 и все такое, можем кстати постримить, наверное, если у меня будет такая возможность, там экзамены, все дела Ну короче, я не обещаю, но может что-нибудь подобное замутим И приложение на самом деле забавное, оно прикольное, но как минимум, точнее как максимум, тупо для развлечения. 5 mac это то же самое, что MacDigger, Apple Insider, только это западный техно-ресурс в котором по большей части я осматриваю информацию, если вышла какая-нибудь бета новая iOS 10.3.2 какая-нибудь, чтобы посмотреть, какие нововведения, функции изменения там появились, потому что на западных источниках об изменениях пишут намного быстрее, нежели чем вся информация прилетает уже в России. Приложение с Instagram очень полезная утилита, которую я крайне рекомендую скачать на твой iPhone, просто потому что это программа, с помощью которой ты можешь сохранить фоточку на свой iPhone или iPad, и типа там, знаешь, скрины делать, обрезать, потом это все, ну, как-то так себе, честно говоря. А вот так вот зашел, сохранил фоточку, раз-раз, пам-пам, и все, она у тебя в полном разрешении. И это, блин, действительно классно. Приложение Тураунд это что-то типа напоминалки, я о нем рассказывал на канале. Это программа, где ты организовываешь список своих дел и задач, вроде как вот в таких вот кружках. И, ну, блин, на самом деле это, ну, так себе, честно говоря, потому что... Ну, неудобно это, короче, реально, неудобно. Как там, это поисковик, типа, но здесь новости на главной ленте пишутся вот примерно вот таким вот образом. Погода, там отображаются пробки и все такое. Но на самом деле это чисто для развлекаловки, можно использовать как поисковик, в принципе, но, опять же, чисто поугарать на какое-то время в большой, дружной, веселой компании, но она постоянно стоит, наверное, нет. Приложение Sketch довольно классный и быстрый фоторедактор, например, и, его я использую для того, чтобы блюрить различные объекты на фото, нужно сделать, например, знаешь, что-то вот такое, типа ну блин, это действительно забавно. Перфект. Яндекс Диск, PayPal, Флекстор. Я думаю, в представлении опять же этих приложений ты не являешься. Про Флекстор, кстати, упоминал в одном из своих роликов. Действительно, годный сервис, я рекомендую. И последнее, что нам остается с тобой посмотреть, это же какие приложения у меня расположены в док-панели. На самом деле, на самом деле, сверхъестественного в док-панели у меня ничего не расположено. В папке социальной сети у меня приложение контакты, Apple Finder Media, документы, таблица от Google, Яндекс Деньги и в ВКонтакте. контакт это приложение где я сижу через невидимку ВКонтакте это обычный стандартный клиент яндекс деньги ну это понятно google таблицы google документы тоже WhatsApp и два последних приложения это calendars и BeFocus. эти две программы я использую для тайм-менеджмента calendars для того чтобы планировать свой день например на следующую неделю вот с понедельника нужно будет начать и be focus это приложение которое работает по принципу таймера 25 минут работы 5 отдыхаешь можно выставить разные промежутки времени но именно тактика 25 на 5 работает лучше всего это были все приложения которые установлены на моем iphone 6 и надеюсь что видео тебе действительно понравилось если это так тогда помоги мне его сделать популярным поделись им со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях где ты зарегистрирован до скорого пока